Представляем вашему вниманию огромный выбор травы искусственной для газонов, либо квартир. Вы можете дома у себя сделать вот такую замечательную инсталляцию для детской, либо какой-то любой другой комнаты, либо для общественных помещений, игровых зон, детских садов и других всяких интересных моментов. Значит, трава бывает разная по высоте и по структуре, да? то есть на ощупь она может быть вот такая вот очень мягкая, очень низенькая, также может быть высоченная, тут прямо уже заросли какие-то, либо какие-то варианты промежуточные, да? то есть цены указаны в объявлении, и будем ждать вас в магазине на... Пирогова 15, дробь 2, ламинатный 26.